в самостоятельное путешествие как сказать занимаемся мы самостоятельными мы ездим в самостоятельное путешествие что мы путешествуем самостоятельно да, путешествуем самостоятельно на автомобиле друзья всем привет меня зовут либо мир борода уже шестой год мы самостоятельно путешествуем на автомобиле по украине так случилось благодаря наверное коронавирусу что в последний год мы стали больше выбираться на природу с палатками и так как ездим часто, сформировался какой-то перечень вещей, гаджетов, каких-то приспособлений, которые упрощают нам наши поездки и, так сказать, делают более комфортным наше путешествие. Ну и какими-то своими находками хочется с вами поделиться, я решил сделать небольшую серию видеороликов, пусть их там будет 3, 4, 5, не знаю сколько получится и рассказать о тех гаджетах и приспособах, которые мне больше всего запали в душу вам. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о компактных гамаках от украинского производителя компании Гнездо. Чем удобны компактные гамаки? Тем, что их можно взять с собой куда угодно, хоть на велосипед, хоть в пеший поход. Но мы больше занимаемся все-таки автотуризмом но это не мешает нам брать такие гамаки в чем их удобство как я уже сказал весят они очень мало где-то полкило вот этот вот мешочек компактно складываются может даже поместиться если хорошо сложить в поясную сумку но в то же время данный гамак выдерживает до 300 килограмм согласитесь это круто и не нужно никаких там дополнительных средств, каких-то приблуд для того, чтобы этот гамак быстренько разместить на природе, лечь в него. Насчет спать не знаю. Многие говорят, что кому-то холодно, кому-то спина затекает, но поваляться, подремать, почитать любимую книжку очень круто. А почему держу в руках два? Вот такие гамаки компания Гнездо уже не выпускает. Это версия номер один. У них была сейчас они делают гамаки такие в чем их разница здесь мы видим просто обычный мешок кармашек в котором аккуратненько сложен гамак гамак и все в этом же гамаке компания предусмотрела многофункциональность такую, то что этот гамак может быть не только гамаком но он может являться еще и тентом и какой-либо подстилкой Либо одеялком Укрывашкой Как это можно назвать То есть вы можете расстелить его на пляже На природе, на пикничке Также можете повесить как тент От солнышка И использовать в качестве гамака С этим все понятно Про этот гамак расскажу Немножечко подробнее В отличие от предыдущего У этого гамака компрессионный мешок Компрессионный мешок С... Функции Roll Top, так сказать. То есть с этой стороны мы видим, что мешочек у нас э, зашит. С этой же он имеет как карман, отверстие, куда мы вставляем наш гамак. И можем его э, плотно скрутить, скомпрессировать, так сказать, и застегнуть на фастекс. Чем удобны вот эти застежки фастекс, тем, то, что за них же мы можем... Э, Прикрепить этот гамак на руль велосипеда, на пояс, вот в качестве как поясная сумка он у вас будет выглядеть и сильно не мешать. Также на какой-нибудь рюкзак или сумку. Крепить можно вот таким образом, ну, фастексы, да? а можно вот таким образом. То есть сделать его более компактно. Он такой, очень гибкий, и, видите, можно сложить до минимальных размеров. Как выглядит э, гамак в компактном виде, мы видели. Давайте теперь рассмотрим его внутренности. А в развернутом состоянии гамак выглядит вот так. Смотрите, вот эта стропа как раз для крепления гамака либо тента, к чему-либо. Вот в таком виде мы можем за петелечку, каким-то крючочком, либо за дополнительную веревочку привязать этот тент, либо к багажнику автомобиля, либо зацепить за землю, либо к какой-то веточке. Если же это не тент, а гамак, мы просто стягиваем по стропе, и соединяем его. Как вы видите, каких-то суперспособностей и навыков иметь не нужно для того, чтобы сделать такую вот конструкцию. А в плане отдыха очень классная штука. Как видите, легко, в то же время хорошо держит, можно сидеть, читать, залипать в телефоне, если это вам надо на природе, и даже поспать. А еще у меня есть Патреон. А, друзья, на этом все. Огромное спасибо за проявленный интерес. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Хочу напомнить вам о том, что у меня есть Patreon, где вы можете меня поддержать.